Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговорим об осенне посадке саженцев винограда. Мы уже много раз говорили об этом, но сегодня самые важные моменты при посадке. Первые сроки, когда можно высаживать. Вот такие саженцы с хорошей вызревшей верхней частью можно садить в открытый грунт до того момента, пока не замерзнет земля. Им не надо приживаться они прекрасно переносят вот эти пересадки. Сейчас вот покажу его ближе. Вызревшая лоза, все здесь вызревшая, он находится в спящем состоянии. Поэтому пока земля не замерзла, даже если там какие-то небольшие ночные заморозки, абсолютно это никак не влияет, их смело можно высаживать. Но на крайний случай, все-таки обмолвлюсь, если, допустим, уже высаживать не хочется, их можно сохранять в подвалах. Ну, понятно, что они-то идут, Вроде как с открытой корневой, но на самом деле она, конечно же, упаковывается во влажный субстрат. И в любом влажном субстрате, влажная земля, влажный песок, влажные опилки, можно их хранить в подвале до весны. Либо есть такой агротехнический прием которые используются не только для винограда, но и для многих других растений, в том числе деревьев плодовых, можно просто прикопать. Единственное, что прикапываем с тем, чтобы корни оказались ну, достаточно глубоко, сантиметров 25-30 можно еще сверху каким-нибудь органическим субстратом, соломой чем-нибудь прикрыть, да, чтобы оно там, сильно не промерзло. Ну, это, это нужно делать там, где... Приходят сильные морозы на голую землю Если у вас регион, где много снега То достаточно просто прикопать Снег сверху накроет Это будет самое лучшее укрытие Ну а теперь переходим непосредственно к посадке Самый важный момент Это снять бирку Смотрите, даже вот у годовалого саженца Уже образовалась перетяжка Если мы про бирку забываем Перетяжка будет больше и больше И, соответственно, вкус не сможет нормально развиваться Вот, смотрите, какая перетяжка и это годовалый саженец, если его еще вот так посадить, то развиваться он в скорости нормально не сможет, поэтому бирки обязательно нужно снимать. Вот смотрите, это то, что после снятия бирки. Ну, сейчас оно восстановится, даже если бирка была не на проволочке, на каком-то более мягком материале, все равно перетяжки могут быть. Второй важный момент, подрезаем корни, здесь корней слишком много и бояться резать их не стоит, есть отдельное видео про подрезку, ссылку вам оставлю, смотрите, у нас верх небольшой, мы его подрезаем и подрезаем низ, во-первых, чтобы было у нас равновесие между верхом и низом, а во-вторых, корни обязательно надо в яме хорошо расправить, если они у нас слишком длинные, вы их не расправляете, в итоге они путаются, выходят наверх и ничего хорошего из этого не получается растению это некомфортно взяли. вот взяли в пучок и подрезали на ладошку. вот такой подрезки на мужскую ладонь более чем достаточно В яме у нас холмик небольшой корни после подрезки ставим саженец на холмик Корешки расправляем, чтобы они у нас пошли потом в разные стороны. Все, присыпаем. Также хорошо, чтобы при посадке несколько почек однолетнего прироста. Вот прирост этого года. В итоге оказались под землей. Если саженец слишком длинный, тогда мы его просто садим в наклон. Смотрите, вот уровень, вот как у нас получается. Вот так у нас получилось в итоге. Для чего это нужно? Вот эти почки, которые мы оставили в земле. Шанс их сохранности гораздо больше. И если что-то происходит с верхней частью, ну, мало ли, может прийти живот какое-то съесть, не исключено, да, может что-то обмерзнуть, вы не сможете открыть, прикрыть, не, не успеете, ну, всякое-всякое может быть. Так вот, в таком случае вот эти подземные почки, они позволят кустику сохраниться. Кроме того, такой прием при посадке очень хорош, если, например, кустик не совсем дозрел. Вот лоза чуть-чуть не дозревшая. Мы, кстати, показывали, мы высаживали такие кустики с закрытой корневой саженцы, которые себе покупали. Точно так же мы их заглубляем, и пока морозы придут, там еще все равно будут идти какие-то процессы, еще может идти какое-то дозревание, и... Такой кустик должен прекрасно перенести зиму. В этом видео мы не акцентируем внимание на глубину посадки, она зависит от региона, не акцентируем внимание на подготовку ям. Об этом есть отдельный ролик. Сегодня мы говорим вот о самых важных моментах, которые необходимы при посадке. И когда мы саженец посадили, можно сразу же его и укрыть. Если у вас стоит даже еще довольно такая теплая погода, все равно уже эти спящие можно сразу прикрыть. Самый оптимальный, удобный вариант в первый год это сделать вот такой курганчик из земли. Ну, в нашем случае это песок. Все, этого будет вот на первый год вам более чем достаточно. Сразу все сделали и до весны забыли. Весной мы этот курганчик раскапываем до уровня земли. Можно даже если весна... Позднее, например, вот как в этом году было. Если земля долго оттаивает, уже пришло тепло, то можно будет обкопать чуть больше. Но об этом мы будем разговаривать весной. Главное, что сейчас вот мы круганчик такой насыпали. В прошлые годы мы рекомендовали сверху прикрывать пленочкой. На самом деле не обязательно. Можно оставить вот ровненько в таком виде. И они прекрасно перенесут зиму. И часто, когда я выкладываю видео, Потом появляется комментарий, ой, я уже сделал неправильно, что теперь? Ну что теперь? Если есть возможность, нужно свои ошибки исправлять. Особенно это касается бирочек. Забыли снять, да? Значит, как только появляется возможность, мы все откапываем, бирочки убираем. Понятно, что, допустим, вы посадили вот сейчас, закрыли уже дачный сезон, не ездить. Не вопрос весной. Просто помните об этом, откопайте и дырочку снимите. Вот это вообще самое-самое важное. Казалось бы, это мелочь, но вот эта мелочь самое важное. Все остальное, да, хорошо. Но если корни не распутали, уже откапывать их, распутывать, может быть, и не нужно уже. Пусть будет как есть. К примеру, да, или там почки не опустили, ну, но ну, окучить можно, к примеру. Да, как вариант, если достаточно теплый регион, зимы такие не сильно суровые, может быть для вас это ну, не настолько актуально, как для других. То есть тут можно немножко вот этими советами пренебречь. Но бирочки важны для всех, поэтому помните, что их обязательно нужно снять, чтобы растение могло нормально развиваться. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вашим саженцам хорошей зимовки и хорошего роста весной.